Вся проблема здесь. Вот ответ, который вы написали сейчас бумаги, это означает, что когда у вас в руках появятся деньги, первым вы пойдете этим займетесь. Вы теперь меня поняли? Дело в том, что человеку изменить очень сложно. Я только что вам рассказывал, что для человека богатый, что для бедный, и тут же проверил ваше подсознание. Только что говорил, и тут же проверил ваше подсознание. И у вас внутри убеждение сразу отвидовал другое. Почему? Потому что он привык так думать. Он реально привык. Нам нужно полностью переобучать свое сознание. Правую руку поднимем, повторим за мной. Нам нужно переобучать свое мышление. Переобучать. Формировать. Мышление богатого человека. Мышление богатого приобрести точка зрения, точка зрения богатых людей, богатых людей. По, отношению по, отношению по отношению к деньгам. По отношению к деньгам. Дорогие мои, внимание, братья, нам нужно формировать, переобучать свое мышление, формировать другую точку зрения по отношению к деньгам. Хотите я вам скажу, как думают богатые люди о деньгах? Сказать? Это вообще чудо. То, что сейчас я буду говорить, на самом деле это нелегко понимать, ребята. Я вас понимаю. Я только что вам показал одно и задавал по-другому вопрос. Вы снова видели себе мышление бедного человека. Именно это тащит нас вниз. Внимание, братья. <кх> То, что я рассказываю вам, как формировать мышление богатого, это такая простая штука, оказывается. Но я пять лет рассказывал, потом сам понял. Вы, вы представляете? Почему? Потому что я тоже его сразу не понял, что это такое. И, но как я это понял, и тут же пошло изменение моей жизни. Это круто, начали мне помогать. И поэтому об этом хожу, рассказываю многим людям. Однажды мой брат мне сказал, зачем тебе это все надо? Он мне сказал, постоянно лезешь в чужие жизни, в чужие судьбы. Живи своей жизнью, зачем тебе это надо? Я сказал, ты не понимаешь, что это такое. Поэтому ты так говоришь. Если ты понимал бы, что это такое, это ты так не сказал бы. Потому что это особенное. Это больше, чем деньги, это больше, чем успех, это больше, чем чего-либо. Поэтому это, пока ты это не поймешь. Дверь, внимание обрати. Вот точка зрения богатых людей. Давайте пишем философия денег. Философия денег. И внимательно послушайте мне. Теперь не пишем, только послушаем. Пойдет? Дорогие мои, я хочу вам сказать, то, что сейчас я буду рассказывать, является главной ключкой богатства. Как это у вас в голове формируется, поменяется ваша точка зрения, и если вы соблюдаете этого, чтобы это стало ваше естественное состояние, это стало вашим привычным образ жизни, я вам скажу, любой из вас станет успешным в деньгах. Да, еще. Любой из вас станет успешным еще ловить деньги. Вы увидите этого. Но этим станет только тот, кто это понял, кто это прообрел, кто это делает. Правую руку поднимем, повторим за мной. Богатство, Богатство. – это, это дело практики. Богатство, Богатство. – это, это дело практики. Золотая страница, пишите, пожалуйста. Богатство – это дело практики. Богатство – это для практики. Внимание обратите, дорогие мои. Внимание обратите. Скажите мне, пожалуйста, можете ли вы, вопрос такой, можете ли вы работать 24 часа без прерыва? Не можете. Согласны? А деньги...